Здравствуйте! Перед вами рештанские порционные глубокие тарелки, так называемые русские тарелки. Как известно, в Узбекистане плов едят из больших леганов руками, а для первых блюд используют косы. Но так как основной рынок сбыта узбекской посуды – это Россия, узбекские мастера начали изготавливать посуду, так привычную нам. Но технология производства и стиль росписи по-прежнему рештанские. традиции искусства керамики многих соседних керамических центров со временем были почти полностью утрачены, и только в Рештане промысел развивался стабильно на протяжении многих столетий, сохранив свои производственные особенности. В Средней Азии есть немало замечательных самобытных региональных центров керамики, но издревле почетное звание главной гончарной мастерской носит «Древний Рештан». Эта посуда замечательно подойдет для гостеприимной семьи, так как западает в память вашим гостям с первых секунд осмотра.